25 апреля в Елабужском институте КФУ состоялось подведение итогов научно-образовательной конференции студентов Елабужского института КФУ. Наградили победители конкурса ⁇ Интеллектуальный лидер 2016 ⁇ если мы все в этом мире должны быть исследователи, значит, мы должны постоянно подтверждать свои компетенции, подтверждать свой статус. А вы все, надеюсь, здесь присутствующие, будете не просто учителями, а учителями-супервизорами, не просто специалистами в каких-либо областях, но и специалистами-ведущими. Всем присутствующим еще раз удачи и успехов в исследовательской деятельности. В течение недели на всех факультетах вуза проходили секционные заседания, где студенты Выставляли исследования в разных областях науки. Награду удостоили самой лучшей работы. Тема моей научной работы касается телесно-жестового кода в романе Андрея Белого «Петербург». На основании этого романа я написала научную статью, в которой рассматриваю жесты в качестве психологической характеристики героев данного романа, то есть почему э, в определенной ситуации они же жестикулируют определенным образом. Научной деятельностью я занимаюсь уже не первый год, и это моя не первая награда. Спасибо Институту за то, что дает возможность публиковаться и вообще в моих амбициозных планах связать свою жизнь с наукой. По словам организаторов конкурса, успехи в научно-исследовательской деятельности в период студенчества ⁇ это хороший старт в профессию и в науку. Анастасия Иванова, Юлия Сафронова, Денис Типайлов, Универньюз.